Свято место пусто не бывает. Новый премьер Британии. Станет ли COVID сезонным заболеванием? Больше никаких ПФ, только Юнион. Китайская платежная система больше недоступна в России. Опасности тихой охоты. Как не отравиться грибами? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариадна Кугушева. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трас победила в борьбе за пост лидера правящей консервативной партии. О том, как новый британский премьер будет выполнять свои обещания, узнаете далее.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 сильных волевых э, женщин, которые любыми путями пытаются добраться до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 На протяжении последних двух лет прослеживается все более четкая тенденция к тому, что COVID-19 становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ. Так ли это и стоит ли опасаться нового пика заболеваемости, узнаете в сюжете.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 Union Pay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за рубежом. С чем связано такое решение и кого коснулись поправки, смотрите далее.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 Конец лета и первая половина осени – сезон сбора грибов. Именно на этот период приходится пик отравления грибами. Отравление грибами может иметь очень серьезные последствия для здоровья. Поэтому очень важно знать, как вовремя распознать его и оказать первую помощь.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 В России в минувшие выходные состоялась акция «Диктант Победы». Свой вклад в написание победного диктанта внес и Казанский университет. Например, в Набережных Челнах диктант прошел на 11 площадках, в число которых вошел инжиниринговый центр Набережно-Челнинского института КФУ. Всего в диктанте «Победы» на площадке Набережно-Челнинского института КФУ приняли участие около 200 человек. По условиям всероссийской акции участникам в течение 45 минут было необходимо ответить на 20. 5 вопросов о событиях Второй мировой войны и Великой Победы. Были сложные вопросы и более-менее легкие. Были вопросы про художественную жизнь советской страны. В будущем хочу также посещать такие мероприятия и участвовать в такой студенческой жизни. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева.